Недавно услышал интересное мнение от одного из экспертов по интернет-маркетингу. Для сложных рынков, коим в том числе является недвижимость, в соцсетях нет клиентов. Почти дословно. Нет смысла тратить время и деньги на привлечение клиентов в соцсетях. Лучше вложить эти деньги в директ. Если говорить о массовости, то есть о скорости привлечения, то это, конечно, верно. Сгенерировать лидов в недвижимости из контекстной рекламы будет существенно быстрее. Вопрос по стоимости и по качеству лидов сложно обобщить. Это все же сильно зависит от конкретного продукта рекламной кампании и их целях. Но при этом мы уже не можем оспаривать тот факт, что в соцсетях все же присутствует огромная аудитория. Часть которой при этом используют соцсети вовсе как основной ресурс в интернете. Новости, общение, мессенджер и даже покупки или как поисковой ресурс. Можно возразить, что это довольно молодые, неплатежеспособные клиенты. Но это уже далеко не так. Во-первых, возраст целевой аудитории в разных соцсетях сильно размылся, причем в обе стороны, и для многих жилых комплексов это именно ваша целевая аудитория, и даже если они не платят сами, то, очевидно, присутствуют в процессе выбора продукта и влияют на принятие решения. Во-вторых, один из постулатов в рекламе и маркетинге по возможности использовать максимальное количество каналов привлечения клиентов, тем более малобюджетных, а для недвижимости все же при любом бюджете в соцсетях этот канал будет оставаться малобюджетным. В-третьих, я призываю все же верить не предположениям, а фактам и цифрам. Тестируйте, измеряйте, анализируйте и принимайте решение, масштабировать или отказываться от этого канала. Но при этом, опять же, важно четко понимать, далеко не все можно измерить. И что помимо лидогенерации, есть и другие цели обязательного присутствия в соцсетях для строительной компании. Это управляемая площадка для отзывов клиентов, ответов на их вопросы, вовлечение геймификация информирование, контент-маркетинга, повышение лояльности и так далее. Не забывайте, что на существующем рынке недвижимости очень много наблюдателей. Клиентов, которые потенциально готовы купить недвижимость, но выжидают по ряду причин. Они читают отзывы, ожидают акции, они наблюдают за вами, в том числе и в соцсетях. В наших консалтинговых проектах со строительными компаниями мы внедряем комплексную систему, экосистему управляемых продаж недвижимости, в которой работа в соцсетях является одной из множества методик, лишь одной из подсистем, но при этом эффективность всей системы строится именно на синергии всех ее элементов. Свое мнение об этом вопросе оставляйте в комментариях, задавайте вопросы, с удовольствием ответим. Если их будет достаточное количество, возможно, даже запишем отдельное видео с ответами на ваши вопросы.